Здравствуйте. Рассмотрим тему профессиональная карьера, закономерности ее построения, возможности для работника и инвалида. Понятие карьера очень многограммно. Дональд Сюбер рассматривал понятие карьера с трех позиций. В экономическом плане карьера является определенными позициями, занимаемыми индивидом в иерархии экономических отношений. В социологическом плане карьера это последовательность социальных ролей человека, демонстрирующих мобильность личности, ее приспособленность к определенным условиям. В психологическом плане карьера является серией ролей индивида, которые он может играть отдельно друг от друга, но также вполне справляется с их одновременным проигрыванием. Нас интересует карьера в трудовой деятельности, это результат осознанной позиции и поведения человека, связанной с должностным или профессиональным ростом. Должностной рост – это изменение должностного статуса человека. Профессиональный рост – это рост знаний, умений и навыков в конкретном виде профессиональной деятельности. Виды карьеры. Вертикальное – повышение в должности с ростом оплаты труда, Горизонтальное. Перемещение в другую область деятельности, расширение или усложнение выполняемых задач в прежней должности, но с повышением размера оплаты труда. Внутриорганизационное. Продвижение по карьерной лестнице в рамках одной организации. Межорганизационное. Рост по карьерной лестнице в разных организациях. Специализированное. Продвижение по карьерной лестнице в рамках определенной профессии, при этом организация может меняться. не Неспециализированная. В ходе повышения в должности возможна деятельность в разных профессиях, специальностях. По содержанию происходящих изменений в процессе карьерного движения можно выделить такие виды карьеры. Властная карьера связана либо с формальным ростом влияния в организации посредством движения вверх по иерархии управления, либо с ростом неформального авторитета работника в организации. Квалификационная карьера предполагает профессиональный рост движения по разрядам тарифной сетки той или иной профессии. Статусная карьера это увеличение статуса работника в организации, выражаемое либо присвоением очередного ранга за выслугу лет, либо почетного звания за выдающийся вклад в развитие фирмы. Монетарная карьера. Это повышение уровня вознаграждения работника, а именно уровня оплаты труда, объема и качества предоставляемых ему социальных льгот. Мотивы деловой карьеры. Первый мотив – это автономия. Так человек жаждет независимости, желает получить возможность делать все по-своему. В пределах предприятия ее дают высокая должность, статус, авторитет, заслуги, с которыми все вынуждены считаться. Функциональная компетентность. Человек стремится быть лучшим специалистом в своем деле и уметь решать самые сложные проблемы. Для этого он ориентируется на профессиональный рост, а должностное продвижение рассматривает сквозь призму профессионального. К материальной стороне дела такие люди в основном равнодушны, зато высоко ценят внешнее признание со стороны администрации и коллег. Безопасность и стабильность. Деятельностью работников руководит стремление сохранить и стабилизировать свое положение в предприятии, Поэтому как основную задачу они рассматривают получение должности, которая дает такие гарантии. Управленческая компетентность. Человеком руководит стремление к власти, лидерству, успеху, которые ассоциируются с высокой должностью, рангом, званием, статусными символами, важной и ответственной работой, высокой заработной платой, признанием руководства и быстрым продвижением по служебным ступенькам. Следующие мотивы. Предпринимательская креативность. Людьми руководить стремление создавать или организовывать что-то новое, заниматься творчеством. Поэтому для них основной мотив карьеры – это нахождение необходимой для этого власти, которая дает соответствующая должность. Потребность в первенстве. Человек стремится к карьере ради того, чтобы быть всегда и везде первым, обойти своих коллег. Стиль жизни. Человек ставит перед собой задачу интегрировать нужды личности и семьи, например, Получить интересную, довольно высокооплачиваемую работу, которая предоставляет право перемещения, распоряжения своим имуществом и временем. Если у человека нет семьи, то на первое место может выйти содержательность работы, ее увлекательность и разнообразие. И материальное благосостояние. Людьми руководит желание получить должность, связанную с высокой заработной платой и другими формами вознаграждения. С возрастом и ростом квалификации цели и мотивы карьеры, как правило, изменяются. Рассмотрим этапы карьеры с учетом жизненного цикла. Первый Предварительный этап. До 25 лет сотрудник нуждается в социальном признании и безопасности. На этом этапе можно менять места работы и сферы деятельности, чтобы окончательно определиться, где развития может быть наиболее успешным. Второй этап – этап становления. Его длительность составляет около пяти лет. Работник осваивает профессию, получает необходимые профессиональные навыки и умения. В этот период работник нуждается в независимости и социальном признании. Третий этап – продвижение. Обычно длится до 45 лет. Квалификация сотрудника растет. Навыки развиваются, накапливается необходимый практический опыт. Потребность в достижении высокого статуса повышается. На этом этапе работник нуждается в самореализации и социальном признании. Четвертый этап – сохранение. В этот период происходит закрепление достигнутых результатов. Этот период длится примерно до 60 лет. Проявляется потребность в передаче собственных знаний молодым специалистам. Потребность в уважении увеличивается, так же, как и потребность в высоких доходах. Этап завершения. Короткий период до 5 лет, в течение которого сотрудник готовится к выходу на пенсию. И пенсионный этап – это окончание карьеры. Бывший сотрудник получает возможность самовыражения в другом виде деятельности. Важными потребностями становятся поддержание здоровья, физической формы и финансовой стабильности. С целью повышения по карьерной лестнице необходимо обладать определенными карьерными ресурсами и задействовать их. Первое – это способности человека. Это самый простой и достаточно верный способ выявления своих способностей, такой как анализ опыта деятельности, выяснение того, в чем и в связи с чем вы наиболее успешны. Целесообразно начать такой анализ с определения видов деятельности, которые доставляют вам наибольшее удовольствие. Однако деятельность всегда связана с решением комплекса задач, многие из которых не соответствуют сфере личных интересов. Внутренний ресурс может быть активизирован двумя способами. первый – Освоение того, что неинтересно. В процессе накапливания знаний о предмете деятельности, умения общения с ним, он становится своим, а следовательно интересным. Второй способ – подключение воли, то есть способности мобилизовывать свои усилия в нежелательной, но необходимой деятельности. Второе – способность пробуждения, поддержания и развития активности в решении профессиональных задач, и продвижения в профессиональном мастерстве. Если человеку свойственно быстрая, сильная и относительно недлительная реакция на события, то карьера будет более успешной в деле, связанном с решением задач в условиях высокоскоростных и труднопрогнозируемых изменений в профессиональной среде. Если человек замедленно реагирует на события, но постепенно накапливая интерес, длительно сохраняет и актуализирует его, ему целесообразно ориентироваться на планомерную карьеру в том деле, которая требует методичности, целеустремленности и настойчивости в преодолении препятствий. Уверенность в собственных силах, стремление к лидерству, чувство долга и ответственности – Первые две характеристики обязательно должны контролироваться последними, иначе они могут деформировать карьерный процесс в плане его преимущественной ориентации на индивидуальные эгоистические цели. Уверенность может трансформироваться в самоуверенность. Стремление к лидерству перерождается во властолюбие и тщеславие. В то же время доминирование в структуре личности чувства долга и ответственности сковывает инициативу, творчество, порождает неуверенность и страх за последствия принимаемых решений. В первом случае карьера превращается в карьеризм, а во втором она будет существенно сдерживаться. Следующие ресурсы. Четвертый. Профессиональные знания и опыт. В каждой сфере профессиональной деятельности набор этих компонентов специфичен, но все они определяются квалификационными требованиями по занимаемой должности и полученной специальности. Еще более для успешной карьеры необходима ориентация на требования, которые предъявляет профессиональная жизнь сегодня и будет предъявлять завтра. Пятое. Интерес и способности к познанию и обретению опыта. Технологии развития важнейших начал способностей, интеллекта, памяти, внимания описываются в различной социально-психологической литературе. Способности развиваются в деятельности, поэтому саморазвитие способностей заключается в постоянном достижении новых рубежей. Это влияет самым непосредственным образом на построение карьеры. Интерес имеет удивительную способность не исчезать после успешного достижения цели, а напротив усиливаться. Человек, познавший что-то и продвинув, продвинувшийся в связи с этим в своем мастерстве, попадает в своеобразную ловушку. У него появляется потребность сохранения и подкрепления достигнутого уровня, что побуждает его вновь что-то познавать. И здоровье. Взаимосвязь здоровья и карьеры очень сложная. Любое продвижение человека связано с нагрузками на организм. Его ответ на нагрузки – напряжение защитных сил, мобилизация ресурсов – физических, нервно-психических – для приспособления к изменениям и решения жизненных задач. Планирование карьеры – это одно из направлений работы в организации, ориентированное на развитие и продвижение работников. Планированием карьеры могут заниматься сам работник, кадровый сотрудник, непосредственный, то есть линейный руководитель работника. В зависимости от субъекта планирования карьеры отличаются их действия. Так работник выбирает профессию, выбирает предприятие, на котором будет работать и должность оценивает перспективы в организации и проектирует рост, выполняет действия с целью продвижения по карьерной лестнице. Кадровый сотрудник оценивает способности работника при приеме на работу, подбирает рабочее место, оценивает потенциал сотрудника, планирует его развитие и осуществляет продвижение, а далее уходит снова на новый цикл планирования карьеры. Непосредственный руководитель оценивает результаты работы, организует профессиональное развитие и может предложить рост своему сотруднику. Этапы управления планированием карьеры в организации. Обучение нового сотрудника, основанное на планировании и развитии его карьеры. Разработка плана развития карьеры, при этом сотрудник определяет свои потребности, обозначает должности, которые он хотел бы занять, и соотносит их с возможностями фирмы. Реализация плана развития карьеры, резерва работы в занимаемой должности, профессионального и индивидуального развития, эффективного партнерства с руководителем, заметного положения в организации. И оценка достигнутого результата. Проводится, как правило, она один раз в год, и по результатам этой оценки проводится корректировка плана развития карьеры. Если инициатива карьерного роста происходит от сотрудника, то можно рекомендовать определенные правила поведения и работы. Общее правило. Занимайтесь любимым делом, приносящим удовольствие. Не бойтесь начинать с малого, с низких должностей. Налаживайте и поддерживайте контакты, учитесь работать в коллективе. Постоянно обучайтесь в своей профессиональной области. Будьте инициативными, но не навязчивыми. Будьте дальновидными. Если для вас важна карьера, старайтесь не работать на тех должностях, которые не предполагают роста. В организации начинайте свой день раньше и заканчивайте позже, чем все остальные сотрудники. Инициатива в работе и трудоспособность выделяют перспективного работника в глазах руководства. Работайте эффективно и всегда делайте больше, чем от вас ожидают. Работать много по времени – это не всегда хорошо. Надо максимально эффективно использовать рабочее время. Если в работе допущены ошибки, обязательно их исправьте. Обнаружив проблему, постарайтесь решить ее самостоятельно. Если нужна помощь, обратитесь к руководству, сообщив, какие действия вы предприняли для решения этой проблемы. Если вам поручили дело, доводите его до конца. Соблюдайте инструкции. Инновации, конечно, ценны но выполнять задания необходимо в соответствии с поставленными задачами. Чтобы достигнуть уровня своего руководителя, нужно эффективно работать не меньше, чем он. Введите здоровый образ жизни. Для интенсивной работы требуются не только умственные способности, но и физическая выносливость. Умейте работать в коллективе. Большие крупные проекты реализуются коллективно. Кроме того, руководители управляют тоже коллективными, коллективами. Мыслите широко и цифрами. Карьерный рост не всегда вертикальный и связан с новой, более высокостоящей должностью, а деятельность должна быть направлена на рост доходов работодателя. Выходите из тени. Чтобы результаты работы ассоциировались с вами, нужно, чтобы об этом знали. Данный перечень правил не является исчерпывающим. Говоря о карьере, мы должны понимать, что и работники с ограничениями, связанными с той или иной нозологической формой нарушения, могут продвигаться по службе, используя представленные выше рекомендации. В качестве успешных примеров можно выделить Олег Еремин, Работник с двусторонней лучевой косорукостью, является главным специалистом отдела маркетинга крупной российской компании. Сергей Кулапин, лишился кисти в 19 лет. Главный специалист отдела развития и сопровождения страховых систем Департамента информационных технологий компании «Согласия». Белек Намчил ООЛ, диагноз ДЦП. Специалист департамента по работе с персоналом Юникредит Банк. Итак, наша задача не оцениваем ограничения, а ищем возможности.